30 лет назад, а конкретно 26 декабря 1991 года, Советский Союз распался на 15 независимых республик. Давайте представим, что было бы, если бы СССР не развалился площадь СССР составляла 22,5 миллиона квадратных километров, что являлось одной шестой частью суши и делало СССР самой большой страной на тот момент. В 1990 году экономика СССР занимала 12% от мировой и была на втором месте, уступая лишь США. Страна могла пойти по пути Китая, сделать больше свобод, ослабить железный занавес, разрешить предпринимательство. Вследствие этого в СССР могли бы появиться техногиганты, такие как Xiaomi, Huawei и другие. Сейчас люди из России Беларуси, Украины и других подсоветских республик, которые пытаются что-то создавать, уезжают на запад, так как там больше возможностей. Например, технология в приложении Маскарад, созданная белорусами, а впоследствии продана Фейсбуку, и теперь используется во всех популярных мессенджерах. В нашем СССР они бы остались в стране. В 2021 году первой экономикой мира являются Соединенные Штаты Америки. На втором месте Китай. Обновленный СССР, ослабивший диктатуру и вставший на рельсы рыночной экономики, смог бы потеснить Китай и встать на второе место. Если бы СССР сохранил уровень рождаемости, то в 2021 году население СССР составило бы около 300. 350-380 миллионов человек сейчас же население постсоветского пространства составляет чуть менее 300 миллионов человек на территории ссср находилось бы огромное количество природных ресурсов 20 процентов от мировых запасов пресной воды 10 процентов от мировых запасов нефти и 30 процентов газа а также большое количество других ресурсов при Горбачеве ссср бы сильно сократил количество ядерного оружия и стал бы улучшать отношения с западными странами благодаря ослаблению железного занавеса в ссср был бы сильно поток кадров люди бы ехали воплощать свои мечты не из союза на запад а наоборот средняя заработная плата в союзе составляла около 150 рублей сейчас же она бы увеличилась втрое и составляла 450 рублей в ссср все бы имели работу и стабильную зарплату ссср мог бы стать одной из лучших стран по уровню жизни конечно не обошлось бы из минусов в основном связанных со свободой хоть советский союз бы и увеличил права человека но некоторые вещи все равно были бы под запретом например критика партии также вы бы не могли смотреть видео на YouTube, сидеть в инстаграм, твиче и других западных соцсетях. У нас бы, как и в Китае, придумали свои аналоги. Советский Союз мог бы стать неплохой страной для жизни, но в нашей же реальности времена СССР многим запомнились как времена оккупации и репрессий. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Монтажера, а также на мой канал. Пишите в комментариях ваше мнение о том, каким бы мог стать СССР, если бы не развалился.